Вечер добрый. Часть из наших клиентов строят по своему опыту и разумению из года в год по одним и тем же технологиям, по одним и тем же подходам. Они уверены, что у их клиентов, которые покупают жилье, нет денег. Есть очень сильная конкуренция по цене. И клиенты, которые покупают жилье, только смотрят на цену квадратного метра и больше ни на что не смотрят. И также у нас в базе есть клиенты, которые еще и смотрят на тренды рынка, на новые технологии, на разные подходы, у которых, знаете, есть радарчик включен, смотрят воспринимают. И когда эти клиенты пользуются нашими советами, они получают результаты гораздо лучше, быстрее, надежнее и выше качества по, по разным характеристикам. Такие клиенты умудряются продавать жилье дороже, хоть оно и намного качественнее и долговечнее построено. А самое главное, такие клиенты прислушиваются, когда ими делятся опытом люди, имеющие в своем арсенале гораздо более широкий ассортимент инструментов и достигают результатов быстрее. На ближайший четверг запланирован семинар в сообществе специалистов. Специалистов Калининграда. Мы поделимся своим опытом работы с застройщиками, со строителями, с бригадами, с мастерами, с частными, которые пользуются нашими советами, которые не боятся применять технологии в строительстве и мы расскажем, что у них получается в этом случае. Приходите в этот четверг в информационный центр паттерна энергетики КГТУ на площади, второй этаж. Будем ждать.